Всем привет! Итак, товарищи из Украины, спешу вас уведомить о том, что 16 ноября будет вот такое вот соревнование от Samsung R&D Центра, то есть Research and Development Center в Украине, есть от Samsung. И они проводят 16 ноября конкурс, о, точнее не 16, а 18 это вроде бы будет воскресенье, и на протяжении суток нужно будет выполнить 4 задания языки C, C++, или Java. Дальше 25 ноября топ 50 участников, ну победителей, да там примут участие во втором раунде уже непосредственно в офисе. Так вот, так вот. Всем, кому это интересно, более того, всем, кому это интересно, и плюс к этому еще вы хотите, возможно, трудоустроиться в Samsung R&D-центр, могу сказать, что ну, в целом там довольно-таки интересно, то спешите принять участие. То есть есть еще время до 16 ноября. Ну, призы тут понятно, есть призы. он первое место Samsung Galaxy Note 9. ТАП – второе место, а третье – какой-то монитор, э, какой-то хороший монитор. Э, что я могу сказать от себя? Ну, предполагаю, что задания там будут по типу, ну, если вы видели э, Timus.ru, такой ресурс, там такие олимпиадные задачки, то, скорее всего, будет что-то э, подобное. Э, обычно, ну, если э, там все осталось так, как и было раньше – то задачи, ну, вряд ли вы найдете решение этих задач в интернете. Поэтому лучше подготовиться, если вы хотите, да, потому что я уверен, ну, почему-то мне так кажется, что топ каких-то участников, для топа каких-то участников будут какие-то от Samsung предложения по работе. Много компаний устраивают вот подобные соревнования, там в России Mail.ru, еще какие-то я видел. И они таким образом себе... Ну, это как бы лучшее, можно сказать, собеседование, да. Так вот, задачки, я предполагаю, будут по типу Тимуса, решений которых вы вряд ли найдете в интернетах. Будут задачки, скорее всего, связаны как раз там с типами данных, там списки, наверное, деревья, возможно, там какие-то поиски ну, по графам там и все такое возможно возможно будут какие-то хитрые задачки в которых можно будет использовать там битовые сдвиги не знаю не знаю но задачи должны быть интересные поэтому поэтому не откладывайте начинайте готовиться прямо сейчас если вам это интересно вот ну в принципе все в принципе все, поэтому все, кто с Украины, пожалуйста, регистрируйтесь. Я оставлю вот эту ссылочку прям вот в таком виде. Мне ее прислал товарищ, поэтому я оставлю в э, описании к ролику. И, ну, в принципе, можно вот это вот убрать, э, вот вот это вот убрать и зарегистрироваться. Но я оставлю вот такую. Мне товарищ ее прислал, поэтому если вы будете регистрироваться, то если вам не сложно, регистрируйтесь по полной ссылке. Возможно, что-то товарищу будет, да, там скажут спасибо, друг. Возможно. Не знаю. Ну, а на сегодня все. Бегом. Бежим на Тимус и подобные ресурсы и пытаемся в темпе порешать все задачки, чтобы принять участие в этом конкурсе. Ну, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.